Итак, посвящение ушедшим врачам. Они уходят в жизнь, даря другим. Все без остатка, сила не жалея, А сами с недугом не справились они. И вот теперь... На стене аллеи А сколько их Ушло в тот мир иной Терпели До последнего момента Не убежали От инфекции такой И благодарность Всем врачам за это Такие молодые И бы жить еще В неравной схватке С вирусом боролись Гибель верную их обрекло, Нисколько о себе не беспокоясь. Им всем спасибо скажем мы, друзья, Вечная память светла будет всегда. Мы им все благодарны, кто вылечил тогда И жизнь свою отдали все не зря. Они ушли с достоинством как надо, Пожалели даже и себя. Они давали клятву Гиппократа. Пусть будет пухом русская земля. Спасибо им за все, что они сделали. И еще сделают. Друзья, я хочу сказать одно. Это не шутка, что сейчас происходит в мире. Это коварная очень коварная инфекция, которую надо остерегаться везде и повсюду. Я прошу, друзья, вот наглядный вам пример. Эти врачи все погибли. Вы зайдите, пожалуйста, на канал Ольги Полик и посмотрите, что на малый Садовой установлен, Так, установлена такая стена, из множества фотографий, где врачи, не щадя себя, отдали свою жизнь. И там вот располагается этот небольшой мемориал.